Nee, джунгли какие-то стали не хардкорные и интересные они такие же какие и были эти а серьезно а были? да ладно Абсолютно раньше в такие. джунглях постоянно долг ну я даже вот эта хренотень раз... блин э, которая на длинной пускай. веревке она очень напрягала сейчас она убивается как у меня вообще -то... ты в джунгли вообще с броней ходил? <навиат> да такой же? ты хрен его вроде я сомневаюсь. Я говорю, типа нерфили. Ну, ты не играл, ты не можешь сказать. Да, мы так до зада доберёмся. <laughs> Уже почти. Да ладно. Не, на самом деле, кстати, джунги вроде и ты должны почти что выходить. Они и должны выходить в зад А, я не раз видел, как жули выходим в Я говорю, они и должны выходить и в зад я Им почти уже туда не ставим Жесть, как трудно будет здесь передвигаться, здесь столько открытых мест Здесь просто можно падать вниз и падать вниз, и падать вниз, и падать вниз и, падать вниз, и в итоге на них не попасть Ой. Вниз Ой, я нашел чест залитый лавой. Прикольно. Обрадуй меня. Скажи, что там в гермес будет. Нет, гермес там лава. Что, как же я туда дойду? А -а -а -а, руками? Нет, я гравити поэшен... Поэшен оставил где-то там. Поэшен? Поэшен, поэшен. Поэшен отлично и нашего места в котором я гулял прикольно что... этот чест как раз таки именно там где пирамида майя где моя она пирамида в нем, она в нем, что ли я не понял кто чест да. нет рядом прямо у коллектив звонят ай ты как не до этой главы добраться, чтобы искаришь? Ладно, помогу я тебе, ну Помогу. Блин, а на что он бесконечно течь будет? Ну давай я ее сделаю. Да, подожди, нет, не дел ничего, забей, я сам. Фул а, лавомэн. Там барахло всякое. Фул лавомэн. О, там внизу еще вниз. А подожди, здесь можно ходить. Здесь можно ходить, это не лава. Салфуловмен. Это клиент сайт рендеринг лабы. Шикарный сайт, не сайт. Она очень быстро апдейтится, она не, она не льется как майни это не блоки, это всего лишь говно которое рендерится в, на клиенте. Все которое рендерится у, у клиента. Которое рендерится клиентом Ой, я правильно сказал. Окей, так. Нам надо. Я не знаю, может я что найдем. Что-то здесь все такое зеленое. Забей на них, они уже не нужны. Нам уже ничего не надо формить, нам надо искать свои здесь. Нам надо ну. вернуться в дом. Кстати, ты заюзал 4 сердца, которые я тебе дал? Ты их подобрал? Да Блин Да блин Во Эй, еще одно А то рубинчики, а то рубинчики По-моему, а уж Вон оно, твое четвертое сердце Последнее, пятое точнее Ты не хочешь сердца? Ты не веришь в меня? Я в лаву верю. По берегу лаву. будь лавы. Я на пути лавы. А я нашел земляные не земляные, а зимние ботинки, и поэтому я на пути зимнего. Точнее холодно. К сожалению. поэтому лава не может меня ударить. Просто не может. Фу, холодный. На самом деле это нелогично, но она не может не ударить в любом случае. Эй, мне надоел, давай уже на сегодня этот матч. Ты свою дорогу делал полдня. Ну понимаешь, <свят> хоть может я и полдня делал, но мне еще надо пойти пожрать, поспать. Человек и такой это. Оу. Оу. Ч ты интересно такое? Говнис. Что если мы в лаву так упадем? Ну. У меня ничего не будет. А тебе будет плохо. А я 6 голда потеряю. И если мы будем падать слову, я экстренно стопну сервер. А потом закроешь сервер и... на Начетеришь себе 6 голода. Почему? Которые я подберу. А почему ты их подберешь? Потому что я не умру. Мы сейчас уже в самый зад падаем. Оно нам надо? Угу. <связь> Ты уверен? Нам, нам надо, знаешь, что сделать? Умереть. Если мы так будем, мы точно умрем. Как я сказал, нам на это и надо. А я воспользуюсь. А я пожалуй воспользуюсь лифтом. А да тут нормально все. Прыгите здесь поверхность. Ну-ну. нельзя -ну. Ну -ну. Ты же приземлился на поверхность. Я пошел в лабу. Потому что я знаю, что там не может быть поверхность. А где я? Ты думаешь, где я? А я скажу, где я. Так, прикрой, я хочу эффект... Заюзать эффектный лифт. Какой в задницу эффектный в задницу лифт в задницу? Эффектный в задницу слэш лифт. Ты угроз. Где мой эффектный задний слив? Конечно, здесь. А вот он. Чего? Проблема только в том, что. Э не... Это дорога кривая, я так могу просто убиться. <реш> Такие есть? Такие так будет, точнее. Блин, как-то вот это именно само осознание того, что я знаю, что на самом деле все наоборот. Я так гуляю, могу по лаве погулять. Меня несколько смущает. Я даже не использовал это. Твою мать, шум... здесь какая-то хренотень ухренотенилась. Какая? С которой падает Wizard Head. Она тебе мозг ухренотенила? Нет. Не, не гравитация сейчас. Мозг <смех> Блин, как я обожаю плавать в лагере, а не получать ровно Так как класная вещь. Фу читер. Ну то, что я могу тебе точно сказать, я не читею. Это реальная вещь. Фу реальная вещь. Фу реальная вещь. <смех> Лоу. А я делаю себе реальный проход Который настоящий Эй, не-не-не, игра не застревай меня в злопе Хорошо, не надо Скажешь, когда, кстати, ты выберешься, я быстро портнусь домой, чтобы не тратить время и... А зачем ты мне говорить, когда я выберусь, тебе портаться домой? Ну, не знаю, может быть, потому что... Почему бы тебе просто не сдохнуть? Потому что у меня с собой в кармане 7 колдов. Блин, ты такой шарный. Не знаю. У меня в этой игре, у меня, у меня было несколько платин У всех И при этом я, я голод не собирал, я просто пару, пару раз убил босса И все, готово Больше ничего не делал, просто убил пару раз босса Твоя Все доволен okay. У меня гравитация закончилась, я не в тактуру Почему у меня гравитация закончилась? И у меня осталось только три голда. Неправильно голд отбирается. <Св uphill> да, голд реально неправильно отбирается. Почему Angry Band of Regeneration? Зелная, а просто Band of Regeneration. Не зелная в общем. Ой, я нашел джунгли Роуз. Серьезно? А ч с ней делать, я уже забыл? Одевать его в социальный слот брони. О, да я не. Не, серьезно, я про то, что тут он говорил про регенерация. Регенер фра. как Только так. А я нашел складывается как говно во всех как говно. А я нашел джегит нейчер это Не гифтах на самом деле, как гифтах. Гифта. Гифта. Это такая гифта что вообще? Что о гифте? Вот смотри. Я тебе... <связываю> <связываю> <связываю> Чего? Это а ты убил. Ты за кого-то принимаешь Говорил же, не зря сделал ей большой подвал Сиди, да. спускайся сюда, на середину, пойдем Вот это такая огромная арена против этого босса Бедный босс You've been magic Короче, вот возьми демонайт и весь демонайт продай, потому что у нас его как говна. Вот просто продай и увидите сколько этого говна, сколько это говно стоит денег. Офигеешь. Просто офигеешь. Как тебе мой новый причесон? Экей? Окей. Просто кей. Ничего больше я не скажу. Ты достал складывать свое говно во все как Это что за нахрен еще? Ты серьезно достал складывать свое говно в волки? Я тебе спросил, это ты. что за нахрен еще? Слышишь? Ты о чем? Да вот у тебя тут паровица. Эта эм, это машина, которая превращает вот этот самый блок в руду, деньги и камни. Бери этот блок в руки и тык по нему. А, то есть это рекуклер. Ни хрена себе, у нас голда! Круто! У нас голд есть! Ты наркоман что ли у нас? Я говорю, прекращай тупить с этим тупым голдом! Это говно можно нафармить за 5 минут! Серьезно! Это бесполезная вещь! Ну как тебе мой новый цветочек? Слушай, ты достал! Ну как тебе мой новый цветочек? Не насрать! Навдвать! Мне хочется, чтобы ты складывал свое говно в нормальной сундуке. Не, куда ты хочешь. Я буду ты... складывать свое говно в вендора. Правильно, тоже вариант. Можешь так делать. Потому что все говно, которое я нахожу, я просто выкидываю. Я реально... Ты положил какие-то там... Вот это вот дерьмо это положил в один из сундуков. И кучу остального. Я просто взял это и shift, right click. То есть клик. Все, нету. А я в вендоров будет. кинул. Все, все И получилось за это патроны, в общем. Отлично. Ладно, на этом, думаю, упортостая стоит нашу упороть. Это твоё упортостая. Это моё нахсовое упортостая стоит, это, думаю, это, ну, упороть. Нук, нук, нук. Ну. И БВ, в общем. гупо ГПВП ПВП это включить. Эй, ну Пвп включи. Так. Так не честно, у тебя просто Гируш. уж. Ой, да ладно. Так ничего! Нефть тут власть в моем доме, бегает меня. Где мой ванта, не могу понять. А, вот он. Ты не хочешь на веревке драться? А я подожду пока мой ванта откатится. Так нечестно, у тебя есть ботинки невкусные. с манипулированием выдаешь свое местоположение нет ты не выдаешь свое местоположение это кто быстрее будет спамить кнопку ха ха Ты победил нечестным путем, и ты радуешься! Нет, честный, я побудил, Магазаре сотни моих смертей! Ты сейчас тоже побеждаешь нечестным путем! Ну да ладно, это было фул да у тебя А ТХЗ. Ты- ну да, сказал ну, все дела Не смею, как сейчас он делал У кстати, вот уверка есть, так что ты будешь быстрее бить а у меня зато... Я не уже поушен, в отличие от некоторых. А у меня поушен восстановил мне 100 хп, и ты, когда умер, у меня было 114 хп, так что ты бы оставил мне 14 хп. Не оправдай, никак. Где мой... чудик? Фу, быстрый. я yeah. в окне ты застреваешь? у тебя крыша потекает как у тебя Да как мне убьют? Чище! Ты ласку заюзал! И ну, ботинки! Повиняю, ты чё? Не юзав ласку! О, <смех> да ладно! <смех> ты медсеструпа! <по. смех> ты использовал медсестру! <смех> как ты мне через блоки вообще бьёшь? Супер Ты мне так лгаешь Сердце кто? Ну то есть мне сердце выбил. Сердце едь. А ты сердце едь. Ты его не съел, ты его только выдер. Фу гравщик. Она чем-то чем-то чем интересно тебя убить от надоело. А. А, офигеть, Фу, гримписовец. Ч ты это хранитель как-то слишком много, по-моему, домашних. У него почти по 30 дамаг. Ну сдохнет он уже от яда. Я же тебя... Ну... Я думал, ты умрешь от яда, и твой хп просто не видел. О, вот она. Моя моя заветная вещь. Которую я тебе буду убивать. Ну, ну, все, все, больше ни на что ты не способен. Ну-ка, пойду-ка в середину дома, стану, чтобы иметь полную всю весь контроль над домом. Однажды жители просто откроют свою дверь. Больно, больно, больно! Хотри. Больно, больно, больно! Удар со спины! Удар со спины! О, опять белка старая. Ладно. Ну хватит, на этом ДБ.